Летний декор для сада и дачи от фабрики Ковки. Кованые кронштейны для цветов украсят входную группу дома. Присутствуют декоративные элементы, крепятся с помощью саморезов на вертикальную поверхность. Шпалеры для растений, стойки и настенные модели являются опорой для вьющихся и самостоятельным декором дачного ландшафта. Секционные заборчики для клумб, зонированные территории и ограждения продаются секциями. Цветочницы многоярусные для размещения большого количества цветов и вазоны из стеклопластика с покраской под бетон, патину или бронзу. Функциональные и декоративные держатели для поливочных шлангов, настенные варианты и катушки с ручкой. Выбирайте товары и оформляйте оптовые заказы на сайте фабрикофки.ру